Привет, друзья! По поводу 50 евро, который обещал тому, кто назовет правильно, как называется, моя профессия, Гучайно на 50 евро для посещения этого магазина, пришло довольно много ответов. И я сегодня, поскольку правильного ответа, ну, как сказать, не то чтобы не про. Прав... ответы некоторые очень близко вы попадаете, где-то в девяточку, в восьмерочку. Вот. Есть ответы, конечно, в молоко, поэтому сегодня я назову, какие были совершенно неправильные ответы, чтобы мы их убрали, потому что их было довольно много. Я назову еще одну подсказку. Первую я назвал. Этой профессии можно заниматься где угодно, когда угодно. И ни по времени, ни по месту никогда мы не ограничены, ни по одежде мы не ограничены, ни почему. Вот, это важная подсказка. Вторую подсказку сегодня дам. И я решил установить некоторые правила, потому что есть, ну, я не учел того, что у людей много вариантов есть. И один мой знакомый, как начал меня забрасывать вариантами, что я понял, что я буду переписываться только с ним, если я не ограничу правилами. Поэтому после второй подсказки будут два правила. Первое правило – это три варианта у вас есть, не 35, три. Вот три варианта назовете – и один из них должен быть правильным. Тогда вы получаете 50 евро в лучшем. И второе правило. Я не знаю, как с вами общаться, когда вы не называете имени. Я, у меня есть номер телефона, не знаю никак обратиться, но общение получается очень некрасивое. Не Поэтому имя и город. Мне ваши все данные не нужны, но имя и город, пожалуйста, назовите, чтобы я хотя бы примерно знал, где вы находитесь, и как вас зовут. Саша Москва или там, Таня Владивосток. Я тогда буду хотя бы знать, как к вам обращаться. Эти правила. Теперь подсказка. У этой профессии есть три правила, три обязательных правила, без которых этой профессии заниматься нельзя. Первое правило – это вежливость, потому что работа с людьми она требует терпения и вежливости. Второе правило это компетентность. Как вы понимаете в моем магазине есть продукция для здоровья. Если я буду некомпетентен, в моем магазине вам делать нечего. Но эти два правила э, будут бесполезны если не использовать третье правило. И третье правило, оно я считаю одним из самых важных это быть всегда на связи для тех людей, которые обращаются сюда. Потому что продукция, повторяю при помощи которой можно восстановить здоровье. И теперь вот эти вот три правила, которые я назвал для этой профессии, самые необходимые. На этом основании вы сможете понять, почему неправильные были такие ответы, как, например, мне написали, вы занимаетесь бизнесом. Это, конечно, мне очень истит, но бизнесом я не занимаюсь. Более того, я не очень понимаю. Да, давайте отметем сразу те слова, которые, в которых мы не очень разбираемся. Я не очень разбираюсь, что такое бизнес. И это не значит, что ко мне не приходили люди и не объясняли мне этого. Объяснять, объясняли, только объяснить не смогли. И когда ты задаешь, начинаешь задавать вопросы, потому что, ну, что вы понимали, ко мне не приходили бизнесмены, которых я знаю ну, скажем, Ходорковский или Абрамович, или там Прохоров, не приходили и не говорили, Саша, давай с нами заниматься бизнесом. Тогда бы я, у меня бы вопросов было меньше. Но когда приходит человек, который сам денег не зарабатывает, а мне объясняет, что я буду зарабатывать, если я приглашу много людей в его бизнес, то я обычно, мне хочется очень задать вопрос, это никак не связано с какой-то аферой? Но задавать его нельзя, эти люди обидчивые очень, они сразу начинают тебя пулять там такими обвинениями, что а, ты денег не хочешь заработать, ты дурак, ты этот неудачник, и как еще. И ты всю жизнь будешь работать на дядю. Я ни дядю не знаю, ни, ни, я хочу спросить, чем вы занимаетесь, никто объяснить не может. Вот. Поэтому я бизнесом не занимаюсь, как я не занимаюсь и врачебной практикой. Вот те, то, что вы написали, сейчас скажу нутрициолог, диетолог. Это, короче, профессиональные какие-то действия, это не моя профессия. Я к этому отношения тоже не имею. У меня нет ни образования медицинского, ни этих разных как, сертификатов, там, чтобы похвастаться. К сожалению, этим я похвастаться не могу. Знания у меня очень скудные. И они направлены только на то, чтобы понять, что я делаю, и объяснить людям на понятном, опять же, языке, что, что я делаю. Потому что есть люди, которые приходят и говорят, а что мне надо делать, откуда я знаю. Вот у меня есть завтра, кстати, да, забыл совсем, с первым днем лета вас, с, как там, праздник защиты детей, вот, у нас завтра будет встреча в Гамбурге, по защите как раз детей от тех болезней, которые сегодня на них навалились непонятно откуда. Ну как непонятно, нам понятно откуда они навалились, поэтому большинство болезней, они, ну, как мы знаем, выдуманы. Чтобы это, прояснить эту ситуацию, мы завтра проведем школу здоровья в городе Гамбург. И кроме того, вы получите не просто практические навыки, как сохранить детей здоровыми, а мы дадим вот такой вот э, в подарок каждому, кто придет в Гамбург, такой вот пакетик. Чтобы вы понимали, это возможность попить один, одну неделю щелочную воду. Вам или ребенку дать. Потому что люди говорят, ну попью я эту щелочную воду, а что мне даст это? А я откуда знаю? Они говорят, А как я могу знать, что мне это поможет? Так в том-то и дело. Что надо сначала попробовать, а потом вы будете знать, помогает вам это или нет. У вас есть возможность завтра, те, кто живет в Гамбурге, получить подарок. Вот такой вот э, пакетик. Здесь 6 пакетиков, каждый э, из расчета на полтора литра воды. И вы можете неделю, по сути, попить щелочную воду, а потом посмотреть, это подходит вам или нет. Вот. Плюс вы узнаете некоторые вещи. Нет, смотрите... Правила, которые мы будем говорить, практически мы, может быть, не покажем, а теоретически мы, во-первых, будем записывать это все на видео, и я буду это выставлять в интернет, так что кое-что вы увидите и онлайн. Но получить вот этот пакетик, получит только тот, кто придет лично на нашу встречу в Гамбурге. Еще про нутрициологию, диетологию. Смотрите, это профессии отдельные от моей, по причине того, что я использую знания нутрициологов и диетологов, но сам я... Профессионалом в этом не являюсь. Но зато моя задача связать человека, который ищет эти знания с тем человеком, который дает непосредственно классные, понятные, четкие знания. И вот в этом я разбираюсь. Вот, Потому что нутрициологов, диетологов есть сегодня огромное количество. И не все они, в том числе и врачи, которые в интернете, а люди иногда ищут врачей, я не сильно понимаю, зачем вам нужны врачи, потому что... Когда я вижу то, что говорят врачи в интернете, я понимаю, что это те врачи, которых не взяли на работу. Большинство из них. Да? Потому что если бы их взяли на работу, они бы принимали сейчас на приеме, принимали людей. Врач это человек, который сидит на приеме, принимает больных, назначает диагнозы. Если он диагнозы правильно назначает и назначает правильное лечение, то его берут на работу. если он не назначает правильно, то его не берут на работу. Вот он, наверное, сидит в интернете. Не все, конечно, врачи, но многие, видимо, потому что их никуда больше нельзя на работу. Потому что когда я вижу, что там рекомендуют врачи, да, вот есть врач такой очень интересный, доктор Попов, который говорит, как лечить геморрой огурцом, сидя на грядке. Хочется у него, конечно, хотелось бы спросить, зимой что делать или а если своей грядки нету если огурцы не растут а геморрой приперло болит что делать тогда но этого ответа у него не получит потому что с ним связаться невозможно но он у него есть свой праксис и у него есть люди которые приходят и он врач народной медицины у него там видимо диплом есть видимо он доктор ну в любом случае какой он доктор я не знаю но вот таких врачей Действительно, я не рекомендовал бы к ним ходить, во-первых. И во-вторых, я бы не хотел сам стать таким врачом, поэтому меня диплом сильно не интересует. Вообще образованность, образование, как говорила моя учительница, это не диплом, который вы получите. Потому что дипломы, как она говорила, получите вы все, а образованными из вас будут единицы. Образование это умение мыслить образами. Моя задача понять, что происходит, и объяснить на понятном языке тем людям, которые хотят разобраться вот с этим делом. И это моя профессия, и эта профессия имеет свое название. Вот, тем, кто назовет правильно мою профессию, как я уже сказал, получит Гудшайн на посещение этого магазина на 50 евро. Напомню три правила, определяющие суть этой профессии. Это первое – вежливость, второе – компетентность, и самое главное правило – быть всегда на связи. Для людей, для, которые пользуются моим магазином, я должен быть на связи. Продукция здесь для здоровья. И если вы слушаете нутрициолога или диетолога, а он не на связи, а вы по его рекомендации что-то начали делать, и у вас начался, извиняюсь, понос, то вам нужно кому-то позвонить и узнать, что же мне делать дальше. Да? Большинство из них, к сожалению, на связь не выйдут, потому что публики у них много, у меня к счастью, немного публики. Достаточно для того, чтобы у меня было свободное время на себя. Но в любом случае, когда бы мне не позвонили, я всегда на связи. Пусть вас не пугает это, что я прям вот с утра до вечера с телефоном. Нет, но телефон всегда рядом со мной. За все время, за 8 лет моей деятельности, ночью мне позвонило, может быть, пару раз, пару человек. Поэтому люди ночью, как правило, не И то, это были люди, кто-то из Америки, кто-то из Казахстана. Я имею в виду, пару раз в год мне звонят ночью. Это можно терпеть. Вот. Более того, быть на связи, это не значит, что я должен вот с телефоном вот так сидеть. Иногда я разговариваю, и кто-то звонит в это время. Но я знаю точно, что если мне кто-то звонил, я должен перезвонить. Или Иногда люди пишут, я отвечаю. То есть, на связи это условно. Я должен отвечать вовремя. Вот. Поэтому я сегодня это видео записал для того, чтобы... Во-первых, чтобы вы знали, кто я. Поэтому я дал возможность самим выбрать мне профессию. И теми профессиями, которыми вы меня наградили, я очень польщен. Но, к сожалению, не ко всем к ним я имею отношение. Вот, шансы у вас еще есть. Три попытки, как я уже сказал. Пишите три попытки. Постарайтесь трех попыток угадать. Если не угадаете до завтра, то я запишу следующее видео, где дам третью подсказку. После третьей подсказки точно кто-то из вас отгадает и получит гудшайн на 50 евро. Кто из вас будет этим человеком счастливчиком, я не знаю, но я буду стараться. В любом случае кто-то из вас будет. Вот. Я вам для этого желаю ну, удачи, немножко подумать и написать на телефон, на этот... Если кто первое видео не смотрел, как называется моя профессия, получить гудшай на 50 евро. Я вам искренне желаю его получить. И я вам желаю хорошего настроения, хорошего дня. И с праздником вас, друзья. С Днем защиты детей.